Петровские чтения в Казанском университете вновь становятся традицией. После пятилетнего перерыва Международная школа-семинар по гравитации вновь проводится в КФУ на регулярной основе. В этом году программа лекций для студентов была подготовлена ведущими мировыми специалистами в области астрофизики. Вы знаете, я с удовольствием слушал и лекционные доклады, которые здесь были. И на самом деле тут в как бы после, ну ближе к вечеру тут есть такая сессия, более коротких докладов, которые ну, более молодые ученые как бы, обычно представляют, она на самом деле тоже очень интересна. Там много, много есть чего интересного и на самом деле люди развивают очень активно вот, гравитационное направление, космологическое, что, конечно, связано с тем, что очень большое, большая информация новая, именно экспериментальная, пришла в эту область. Много экспериментов, много телескопов работает и физика наука экспериментальная, и астрономия, как ее часть, очень активно развивается в последние годы. Это может быть самая активно развивающаяся область. Тематика этой школы она задумана так, что обсуждаются, наверное, все самые горячие моменты области, которые есть сейчас в рамках космологии. Это означает, что в принципе можно сформировать вот понимание молодежи, куда двигаться, на какую тему писать гранты, с кем можно советоваться, с кем входить в контакт. Вот это вот очень важно. История Петровских чтений ведет отсчет с 1987 года. Школа-семинар по гравитации для студентов и молодых ученых названа в честь основателя кафедры теории относительности и гравитации Казанского университета, выдающегося физика и математика Алексея Зиновича Петрова. Петровские чтения в Казанском университете проводились 22 года подряд. После некоторого перерыва школа продолжила свою работу в 2014 уже в зимнее время. В этом году КФУ провел вторую зимнюю школу-семинар «Петровские чтения», которая собрала около сотни ученых и студентов. Немножечко сместился фокус работы этой школы. Если раньше она была больше посвящена общим вопросам теоретической и математической физики, Сейчас мы больше в рамках нашей школы обсуждаем вопросы, связанные с астрофизикой, вопросы, связанные с космологией, то есть устройством Вселенной в целом, вопросы, связанные с теорией гравитации и различными проблемами в этой области. И вот уже второй раз мы собираем такую школу. В этом году особенность этой школы в том, что очень сильный и очень интересный состав лекторов. Больше всего меня заинтересовали доклады по гравитации и космологии. Только что мы продуктивно пообщались с профессором Старобинским и с профессором Шин-Ичи и Инаджири из Японии. Я всерьез увлечен всем тем, что происходит здесь. Уровень лекций впечатляет, а скоро я и сам выступлю с докладом. В этом году меня вот сейчас абсолютно пленило открытие школы-семинар, потому что было все так четко, конкретно организовано. Говорилось о больших задачах, которые стоят перед мировой наукой, которые стоят перед Казанским федеральным университетом и которые решаются в рамках программы «Астро вызов». Вот это вот меня очень поразило, потому что действительно настолько дерзкая, нормальная по хорошему программа, что хочется в ней также поучаствовать тем. Тем более вот наши тематики совпадают, естественно. Фокус петровских чтений на гравитации был, в частности, продиктован интересом казанских ученых к этой теме. Исследования гравитации темной материи черных дыр проводятся команды ученых КФУ в рамках проекта Астровызов. Эта новая стратегическая академическая единица стала площадкой для прорывных исследований университета в области космоса. При этом Астровызов служит некой междисциплинарной координационной платформой для специалистов различных областей, не только из КФУ, но и из других университетов по всему миру. В частности, в команду ученых проекта «Астровызов» входит академик РАН Алексей Старобинский, который также возглавляет в КФУ Центр теории гравитации и космологии. Я считаю, что у нас, что у нас работа ведет успешно, получены по ряд от интересных результатов, и эти результаты были как раз вот доотложены на этих петровских чтениях. Вот, в частности, этот центр организовал Международную школу школы школу семена, которая называется Петровские Петровские чтения 2016. И вот в частности очень значительное количество докладов на этой конференции как раз и есть результаты полученные в нашем центре. Руководство института физики КФУ уже планирует следующую школу семинар по гравитации. Ожидается, что в 2017 году Петровские чтения пройдут летом или осенью.